Югра многовековая. Нижневартовск город большой нефти и большого спорта. Здесь добывают черное золото и золото спортивных состязаний. Здесь закаляют характеры и открывают таланты. Здесь верят в мечту, идут к мечте и побеждают. Мой город Нижневартовск, моя команда Югра Самотлор.